Ой, покажу вам неимоверно красивую сумку. Она модная, она стильная, она нереально крутая. То есть это бренд Золотой дождь. Кстати, предыдущая сумка тоже была Золотой дождь. А, чуть я об этом не сказала. Вот, смотрите, как она выполнена. Она вся из плотного нейлона. Нейлон имеет обратную сторону, такую же, какую то в коже. То есть это не просто нейлон, это материал который пропитан и уплотнен специальными штуками для его износовской стойкости. Он очень прочный, очень ноский. То есть это новые коллекции, новые тенденции вообще в мире моды. Смотрите, что тут внутри ждет сюрприз. Смотрите, 5 отделений, 5. Для такой большой сумки это очень необычно и очень круто. Она мягкая сумка, да, за счет этого можно положить не очень много. Здесь центрального центральном два движка, удобно открывать одну в другую сторону. Большое отделение, карман вот здесь на молнии. Вот здесь кармашки функциональные. Здесь карманы, входит прям рука свободно до дна, прям вот рука практически а, до локтя у меня доходит. И вот так, в таком порядке, да, пять отделений. Сумка очень крута. И на задней стенке карман на молнии. И цена этой сумки 1900 рублей. Брендовые сумки Китая в закупке практически такие же. то есть поэтому... А это у нас продажная стоимость. Поэтому, девчонки, сумки неимоверно крутые. Они очень классные, модные, стильные. То есть носить ее можно на плечо. Очень крутая штука. Вот такая вот красотка.